И э, появился этот продукт на основе крупнейшего медицинского открытия, которое вообще произошло за последние 100 лет в медицине. Дэвид Синклер в 2004 году открыл, что внутри клетки есть такой контролер, который называется сиртуин. Он контролирует выживание. Вот если сиртуин перестает работать, то тогда Включается механизм уничтожения организма, то есть клетки не будут делиться. И очень часто бывает, мы видим на улице людей, как бы такие высохшие, да? они, у них нет хронических заболеваний, может быть есть но ну, немножко, но они как бы такие подсушенные. То есть новые клетки уже не рождаются. Очень часто мы слышим от взрослых людей, когда они говорят «Ой, я не хочу есть, я ничего не хочу есть». Потому что не нужны ферменты для того, чтобы делились новые клетки. И снижается аппетит. Так вот, для того, чтобы остановить этот процесс и обеспечить себе долголетие, надо, чтобы сиртуин ген выживания работал. Знаете, как выключатель, чтобы он, он никогда не выключался. И основной биоингредиент, который это делает, ресвератрол. Именно это доказал Дэвид Синклер. Сегодня больше нет других биоингредиентов, которые контролирует этот процесс ученые рассматривают много много биоингредиентов но пока ресвератрол выделенный из бурого винограда из кожуры не из костей а из кожуры бурого винограда и ресвератрол очень уязвим например в белом винограде его там в 200 раз меньше чем Буром. А если вы выделяете его из винограда, который растет в резконтинентальной зоне, где там да, резкие ветра или еще что-то, смена погоды, смена климата, то есть там тоже будет минимальное количество ресфератрола. И плюс, если эта форма какая-то высушенная, еще какая-то, то там активность снижается во много-много раз. У нас сок живой. И здесь помимо ресвератрола, вот этого уникального ингредиента, 50 мг, достаточно, чтобы включить выживание. И здесь есть, например, черешня. Это антистресс и антидепрессант. Если у кого-то на этом фоне есть какие-то изменения по здоровью, пожалуйста, вам это поможет. Алоэ – 450 полезных питательных веществ, которые восстанавливают желудочно-кишечный тракт. Есть, если у вас с этим связаны проблемы, пожалуйста, это продукт для вас. Ягода асаи, 3000 полезных питательных веществ. Если мы знаем, что для деления клеток, клетка набирает два раза больше ингредиентов, и клетка каждый день, ей нужно 60 микро-макроэлементов, 15 витаминов, 12 основных аминокислот и 4024 класса тонких полезных веществ. Вот эти тонкие вещества, они формируют а, миллионы, миллионы коллекций аминокислотных а, групп, которые нужны каждый день нам с вами. Так вот здесь ягода сайт 3000 полезных питательных веществ и есть омега-3, омега-6, омега-9. Очень многие сегодня гоняются за омега-3, омега-3, нужна омега-3. Здесь в природной коллекции единственное растение, которое доказано учеными, что имеет вот эту синергию живую в одном растении плюс есть зеленый чай а плюс есть кстати очень хорошо останавливает развитие кариса и камней в почках гранат на востоке это считается ягода жизни черника и вытяжка из виноградных косточек виноградные косточки это тоже Великолепно работает против э, холестериновых бляшек, потому что это максимальное количество олейной кислоты есть в виноградных косточках. Каждый из этих продуктов является мощнейшим антиоксидантом. Ресвератрол в 70 раз более сильный антиоксидант, чем все до ныне открытые ингредиенты. А плюс здесь есть Три основных преимущества. Когда мы употребляем этот продукт, наши клетки защищены от воспаления мутаций. Уменьшается окислительный стресс. У нас восстанавливаются функции желудочно-кишечного тракта. Если у кого-то есть высокий сахар, он нормализуется. Если у кого-то холестериновые бляшки, они абсолютно замечательно уйдут. У нас есть уже такие примеры, когда за два месяца сахар был, вернее, холестерол был 7,8, а потом он стал 5,4 останавливает развитие дрожжевых и грибковых инфекций. Побежден такой, такая инфекция, как герпес. Есть, у нас очень много результатов, когда сняли диагноз туберкулез. То есть все страшные возбудители разных воспалительных процессов и разных болезней, они здесь купируются и вы получите совершенно потрясающее здоровье. Можно детям, можно больным, можно здоровым, абсолютно всем людям. Саше, вы открываете, выпили и все. И не надо ничем разводить, месить, там, кипятить, еще что-то делать. В любое, можете положить любую сумочку, в любое время. Если у вас а, высокое давление, оно стабилизируется. Если у вас вегетососудистая дистония придет к норме. Если у вас всевозможные аритмии. А, все, ученые сказали, основа всех сердечно-сосудистых заболеваний – холестерин. Уберете его, уберет Уйдет целая армия проблем. Самое важное, работает на внутриклеточном уровне, восстанавливает ДНК. Вот эту связь, которая является началом хронических заболеваний, этот продукт убирает. Если наш кровоток чистый, наша генетическая экспрессия наших собственных стволовых клеток... Бригада МЧС, она спокойно по кровотоку может двигаться в любом направлении, превращаться в любую клетку и регенерировать то, что наши стволовые клетки изначально делают внутри нашего организма, появилась возможность заниматься регенерацией. Таким образом, этот продукт убирает заболевания, останавливает процесс старения и обеспечивает нам долголетие. И у нас очень много продуктов, я сегодня не буду об этом говорить, они придут скоро, уникальные совершенно результаты они дают. Это продукты, которые вот конкретно, да, МПМ, это мощнейшая синергетическая смесь, которая содержит одно дрожже 100 ингредиентов. Это уникально, такого никогда не было и мы об этом будем говорить позднее, когда будут появляться на рынке эти продукты. Самое важное что это на самом деле фонтан молодости. Убирает все хронические заболевания, останавливает процесс старения. болезни это и есть старение. Если вы от этого избавитесь, восстановятся все ваши клеточки и начнется правильная ксерокопия каждой клетки, красивой, здоровой, молодой. И мы с вами можем жить в зрелом возрасте прекрасно, спокойно засыпая, не просыпаясь среди ночи, не надо считать баранов до утра или кто там кого считает. Утром просыпаться до будильника без заломов, без отеков, без опухших там это. Есть люди, которые не успели проснуться, уже устали. Абсолютно все это уйдет. Перестаньте реагировать на погоду, на какие-то там атмосферные... Давление на все прочее. Люди, которые употребляют эту продукцию, перестают вообще болеть. Всякие там вирусы, гриппы, инфекции это все абсолютно будет вас обходить стороной. И, конечно же, жить впереди без Паркинсона, без Альцгеймера, без маразмов, без диабетов, без страшных вот этих отягощений и идти по, новой, по жизни в припрыжку даже в зрелом возрасте. Я своим людям говорю, когда вы покупаете этот продукт, попробуйте, сколько вы сможете попрыгать на одной ножке. Попейте месяц и почувствуйте, как вы начинаете. Это и есть омоложение. И добро пожаловать! Добро пожаловать в систему управления возрастом клеток. Новое поколение полезных питательных веществ, которые открыли ученые. И в одних руках фонтан молодости Женес. Активация разы. В руках ЖНС патент у нас. А, мировой до, лидер доктор Натан Юман. Технология взрослых слабых клеток. Омоложение лица. 248 факторов роста. активный сыворот. И в нашей космической есть у нас. Доктор Натан Юман, который сделал научное открытие, является медицинским советником ЖНС. Дэвид Синклер. Ресвератрол. Ген выживания. У нас сегодня уникальная коллекция. Не просто ресвератрол. Не просто ресвератрол. Хотя он сам по себе уникальный. Плюс еще. Основные компоненты – 4000 полезных тонких питательных веществ, которые нам сегодня крайне необходимы для того, чтобы не включался ген старения и уничтожения организма. И медицинский советник НАСА, доктор Виталий Папа, который является основоположником нового направления науки эпигенетики. Он является медицинским советником ЖНС. Он создает сегодня уникальные коллекции, и он создает обучающие программы для нас с вами. Сегодня надо идти туда, куда завтра пойдут все. Мы сегодня уже в ЖНС. У нас есть огромное количество результатов и подтверждений, что это на самом деле так работает. И чем...